Приветствую на канале Шарабара. Итак, Новый год прошел и поздравляю всех с уже неделю, как наступившим Новым Годом. Эй, hey, hey, лучше поздно, чем никогда. Как понятно по названию ролика, будем читать комментарии. Да, настал тот момент, когда их накопилось достаточно для данного дела. Однако, прежде чем мы начнем, позвольте поделиться с вами своим охреневанием. В чем значит дело? Я уже писал в сообществе ютуба по каналу, однако сейчас поделюсь на чуть большую аудиторию. На канале свыше шести тысяч подписчиков. Шесть тысяч. У меня. На канале. Я не перестаю удивляться. Не-не-не, вы поймите. Мне очень приятно, я очень рад и всем спасибо. Но это не значит, что я не буду охреневать от творящегося. Я херил просто. И, пользуясь моментом, щепотка агитации. Переходим в группу канала ВК, так как, когда я перестану лениться, я возьмусь за нее. Это будет до конца января точно. Я там начну что-то делать. Серьезно, до конца января начну. А теперь перейдем к тому, ради чего вы перешли на этот ролик. Смотрим комменты. Анастасия про греческих богов. Просто рассказы без описания богов и хронологии. Видеоряд вообще странный, некоторые не имеют отношения к видео. Дорогая моя Анастасия, а что ты ожидала за 15 минут? Что я про каждого бога расскажу как можно больше? Я ни на что не намекаю, но что-то мне подсказывает, что про некоторых из них можно затянуть разговоры на полчаса. Это конечно можно было бы сделать, но у меня канала другом. Нужно больше узнать, переходи в группу, открывай видео и с вероятностью 85-92% ты увидишь там ссылки на источники Так вот, отвлекся Я бы мог рассказывать про каждого из богов по отдельности, посвящать одному из них целое видео, но маленький нюанс Так уже делают Если не ошибаюсь, канал называется «Не то шум земли, не то семь легенд» Точно не помню Какой-то из этих двух каналов там есть конкретно История Одина Вперед История Тора Видео исключительно про него Зачем мне повторять их Если я могу короче сделать Так что моя задача просто коротко показать Рассмотреть Рассказать вкратце самое основное что я посчитал Думайте что делать дальше Этого хватит или же углубляться Видео про присоединение Крыма к Российской империи Игорь Автор ты долбанутый Какая Украина Тайм-код 2.30 Посмотрим что там Возможность прохода через Керченский пролив Следовало противостоять турецким попыткам снова превратить Черное море в свое внутреннее озеро То есть это момент, где я сказал Керченский пролив И просто вбил в интернете Керченский пролив, чтобы показать, где он находится И что не так эм, Я один не совсем понимаю, в чем предъява что тебе не понравилось? То, что написано Украина? И что я вообще не смотрел, где что написано. Я увидел по центру Керченский пролив. То, что надо. Остальное меня вообще не волнует, что где написано. Вижу, что я нашел нужную мне картинку. И все. Первое видео про викингов. оби Ванке Ноби. Это который джеда или который батл рэпер. Очень люблю историю и хотел послушать. Но, сука, блять, как слушать этот кривляющийся голос? Это какой-то пиздец. И потом. Ладно, дальше терпимо осилил. Посмотрю вторую часть. А тебе есть о чем задуматься. Кривляться не обязательно. Оби. Скорее всего, ты, конечно, это не видишь. Но все равно скажу. Если хочешь послушать, где я вот таким вот каким-то унылым, убитым голосом что-то говорю, посмотри мои старые видео. Там я именно такой, потому что что потому что, потому что непривычно, потому что дискомфортно, потому что... вот. Это во-первых. Во-вторых, есть о чем подумать. Спасибо, подумал, я делаю так, как хочу. Кстати, давайте проголосуем. Вас тоже бесит то, что у меня кривляния идут или нет? греческие боги. С этого видео у меня складывается впечатление, что греческие боги психи и наркоманы. Друже, я с тобой согласен. Не только греческие боги. Вообще все. Вообще, наверное, все они какие-то психи и наркоманы. Но от этого они не перестают быть интересными. Я удивлен, что только сейчас появился комментарий, достойный, из видео про, ну, конечно, древнейшие города. Иди ты, траиточи. Подальше. Если первое государственное образование армянское Урарту, то о чем идет речь? Ты что, напился... Ап... а Ты что, напился Абшаронской нефтью? Что такое обшеронская нефть? Так вот, дорогой мой человек А. Почему у меня ощущение, что я тебя уже где-то видел? Ладно. Допустим, ты человек А. А типа как от Альфа? Или А это первая буква твоего имени? Если ты топишь за Урарту, предполагаю, что ты армянин будешь Арташесом. Так вот, Арташес, кое-какие нюансы. Первое государственное образование это Урарту? Серьезно? Ну как бы. Я гуглил, я даже ему ответил. Если вам не будет лень окунаться в данную кулуаку под названием комментарии к древнейшим городам, можете поискать. Существование Урарту документально подтверждено с 13 века до нашей эры, как союза племен. Государство оно с 8 века, черт с ним, возьмем с 13, то есть 3000 сколько, 300-400 лет. Округлим, в большую сторону 3 с половиной тысячи лет назад появилась Урарту. Есть ли древней? Мммм, шумеры которые появились в четвертом тысячелетии до нашей эры, то есть они нам две-две с половиной тысячи лет раньше появились. Опять, кстати, про крым. Внимание, понабежали рвущие жопу украинцы. Кстати, нет. Особенно учитывая комментарии, который я несколько минут назад глянул, по-моему, рвут себе больше жопу другие люди. Видео про Наполеона. Дай угадаю книгу. Первая научная, вторая Та та-та-та, Панасенкова. Дальше можно не смотреть. Сергей Мазурик. Мазурик. Мазурик. Короче, Серега. Сережа. Обещала эта Рожа. Скажи тебе вот что. Я тяну, потому что пытаюсь преодолеть бомбление, чтобы хочу покультурнее себя вести. Тяжело? когда подобные комментарии, видишь, тяжело. Потому что, скотинатой ты, я в самом начале, в первых двух минутах сказал, что я использовал книги, и что книги, которые я использовал, есть в описании к видео, в том числе и ролики, которые я просматривал, я на все дал ссылки. Также я указал две книги, и среди них нет Панасенкова. Я же указал в бумажном или в электронном они а у меня виде. Открой. Дебил, грёбаные комментарии, и посмотри, они а в глаза и уши долбись. Это во-первых. Во-вторых, ты не находишь, что немножко так было бы странно, совсем сука чуть-чуть. используя первую научную там про войну в 1812 году. В ролике, который посвящен исключительно Наполеону, а не Бородинскому сражению. Ты не находишь, что ты как-то странно смотрится? Не состыковочка, да? Или нет? А если бы я так поступил... Это бы выглядело странно, так как про отечественную войну с Наполеоном я умудрился уместить где-то в 3-4 что ли минутах. Ну, ладно, в 5 минутах. И прочитать огромную эту монографию на тысячу страниц ради 5 минут, это как минимум долбануто с моей стороны. Не, я все равно планирую прочитать ее, но попозже. Так вот, Серега, не долбись в уши. Пожалуйста. Ладно, если бы я сказал об этом в конце ролика. Не каждый захочет 48 минут его смотреть. Или же кто-то будет прокручивать и пройдет этот момент. Все возможно. Но в первых двух минутах ты не смог две минуты осилить для начала. Тогда иди нахрен. Видео про осады. Очень мало подробностей. Так пробежался, лишь бы снять видос. Кангар Манан. Короче, манан. Во-первых, лишь. Ше, мягкий знак потом. Они а ли же. Да, я настолько скотина, что я обращаю внимание на подобные вещи. Не всем на них указываю, но в твоем случае укажу лишь. Окей? Okay. Подробности, да? Вспомним, что я говорил в самом начале. Как мне уместить подробности, при том, чтобы их было побольше, в 12-15 минут? Учитывая, что про большинство из тех осад можно отдельные ролики тоже снимать? Нет, делать я этого не буду. Последний комментарий в этом видео. Про топоры. На второй минуте. Ну и как это отверстие, технически невозможное в каменном веке, было изготовлено. Дизлайк вам за туфтологические бредни, Юрий. Я ебать обосрался. Так, что у нас там? Топоры. В период неолита, с развитием древнего человека, развивался и боевой топор. Камень шлифовался, что давало ему более ровные поверхности, и проделывались отверстия в камне для лучшего закрепления топора. То, что камень шлифовался, и в нем начали проделывать отверстия для закрепления. И Юрке не понравилось, что там, вот, можно сказать, идеально круглое для каменного века отверстие. Не знаю, какие отверстия ты предпочитаешь, друже, но... Есть один такой нюанс, что я не искал целенаправленно топор каменного века с отверстием. Странно звучит, да? Скажу тебе больше, даже если начать искать по такому запросу, велика вероятность, что ты не найдешь его. Либо это будет обломок топора, либо сам топор за витриной как-то под углом, так что ни хрена не понятно. Не всегда удается найти картинки. Порой их трудно искать, хочу тебе сказать. Ты, ну, ты же, конечно, об этом не задумывался. О том, что просто, может быть, не нашел подходящую картинку. Или она была хренового качества. Да, именно так оно и случается. Взять мое видео про Рокфеллеров. «Знал бы ты, что у меня ушло не 10 минут, чтобы найти картинки, потому что их мало и потому что они часто повторяются». А порой вбиваешь «Джон Рокфеллер старший», «Джон Рокфеллер младший», «Джон Рокфеллер третий» и нередко одни и те же рожи. И возникает вопрос, кто из них скотина кто?» Кто из них кто, примерно можно понять. Проблема в другом, что Джон Рокфеллер, который основатель династии, больше всего фотографий того, когда он уже старый, похожий на дьявола. Молодых фотографий крайне мало. И там не получится быть на 100% уверенным, что это реально он. Особенно если одна и та же картинка чувака в усах попадается под двумя-тремя разными именами, тем не менее связанными с Рокфеллерами. Ну что поделать, приходится так, скажу громко, рисковать. На этом закончились первые комментарии. Да, я тоже заметил, что не очень много успел вам их показать, по сравнению с тем, как удавалось раньше. Потому что мои комментарии к комментариям заняли больше времени. А на этом все. Скоро будет новое видео. Жди.